Привет, друзья меня зовут дима семенищев и вы на моей программе сектор джаза я как-то анонсировал что начну рассказывать об аранжировках и составах которые которые вдохновляют лично меня и на которых учился аранжировки я сам и сегодня я начну с моего любимого квартета квартета вокалистки терни Сатан». для многих ее имя конечно же не на слуху однако когда впервые я услышу ее квартет Моя жизнь изменилась навсегда, она до и после этого. Я слушаю то, что они записали с огромной регулярностью, знаю практически все аранжировки наизусть. И сегодня расскажу о том, что меня как аранжировщика в их работе вдохновляет. Когда мы с вами говорим об аранжировке, особенно об аранжировке на конкретный состав, мы должны думать о том, Какие у музыкантов сильные и слабые стороны? Это очень важная вещь. И, конечно, то, что делают Тирани и ее музыканты, возможно, потому что они обладают этими навыками. Какая идея меня удивила в свое время больше всего? Мы имеем стандартный квартет с вокалисткой, то есть фортепианное трио, рояль, контрабас, барабаны и вокал. Количество альбомов, которое записано в таком составе, просто зашкаливает. Их очень много. Что придумали эти музыканты? Они придумали взять квартет и разделить его на части. Мы часто слышим на джазовых альбомах э, номера вокалисток просто под рояль. Чаще всего это какие-то красивые баллады, которые исполняются от «Либитум», где пианист показывает все свои возможности. И, конечно, такие баллады есть и в исполнении Тирамисатом. Например, у нее есть удивительная запись композиции «If I Bell» в стиле «Medium Swing», который исполняется просто под рояль. И здесь ее пианист Кристиан Джейкоб раскрывается со всех сторон. Он абсолютно потрясающий владеет инструментом. И не только в жанре баллады. И когда слушаешь эту дуэтную запись... Не хочется появления ни баса, ни барабанов, все звучит очень здорово и великолепно. Следующая опция это исполнение просто под барабаны. Удивительная особенность Тирни очень точно интонировать и очень здорово находиться во времени и укладывать свою фразировку а в нужном стиле позволяет ей здорово звучать просто под аккомпанемент барабанов нет никакого баса, нет никакой гармонической поддержки. И мы это слышим, например, в быстром свинге, который называется What a little moonlight can do. Но также у нее есть две абсолютно потрясающие лично для меня записи, сделанные под барабаны. Это Big Yellow Taxi с альбома After Blue и композиция Every Little Thing She Does This Magic, которая принадлежит перу Стинга. Она тоже эту композицию записала просто под барабаны. И там есть переходы очень интересные с 3-х четвертей на 4-х И тоже ты слушаешь эту запись, и тебе не хочется ни баса, ни рояля. Все абсолютно самодостаточно и звучит шикарно. Следующая опция – это опция вокала и баса. Такого рода записи тоже очень часто бывают у разных артисток. И здесь я порекомендую послушать вам композицию Ellen Together с альбома Something Cool. И еще довольно-таки интересная опция это опция без рояля. То есть мы имеем вокал, бас и барабаны. И здесь появляется еще одна удивительная особенность: Терни работают с двумя басистами. Есть несколько записей, где они в одном треке участвуют вместе: один на акустическом контрабасе, второй на электроконтрабасе. Например,. Композиция Same Time Ago, в которой звучит два баса, барабаны и нет рояля. И, конечно же, здесь должна появиться вторая большая отличительная особенность э, этого состава. Это огромное количество басовых рифов в аранжировках стандартов. Одна из самых частых идей — это сочинение некоторого рифа, который будет ложиться полностью, например, на а часть или на несколько тактов отчасти, и тем самым мы регармонизовываем стандарт, при этом регармонизовываем его, в общем-то, в сторону одного аккорда. И здесь мы можем вспомнить композицию «Flymethle в котором первые 8 тактов темы звучат на один басовый риф на 7 четвертей. Одна из моих самых любимых аранжировок, э, это аранжировка на вечно-зеленую композицию Autumn Leaves. И практически вся композиция решена одним энергичным басом-лифом, который потом переходит э, в быстрый свинг. Ее обязательно послушать. Эта композиция есть на альбоме Blue and Green. Для меня как для басиста стало откровением, например, такая композиция, как Old Country, э, в которой басист не играет привычных свинговых половинок или четвертей вообще он играет какой-то свой рисунок пропуская первые доли не играя основные ноты аккордов и тем самым создается совсем другое движение, ощущение. мы слышим свинг но он звучит очень интересно и очень по-современному хотя тирани при этом поет довольно таки традиционно и я закончу этот выпуск мыслью номер три и на эту мысль я хочу чтобы вы дали какую-то обратную связь потому что она она для многих будет спорно но проанализировав практически все аранжировки квартета терни я пришел к тому что они стараются создавать их так чтобы количество вокала в каждом треке было от 60 до 80 процентов. То есть очень сжатое соло и очень много вокалов произведений в целом и тем самым мы понимаем, что это квартет вокалистки, а не кого-то еще. Что вы думаете на эту тему? вы считаете, что нужно давать артистам больше соло или же подход термисатам вам как музыкантам нравится. Обязательно дайте обратную связь. Через неделю будет второй выпуск, посвященный творчеству Тернисатам. Там я побольше поразбираю разные треки, которые очень сам люблю. Увидимся через неделю. Пока-пока.